Друзья, всем привет! У нас в номере есть внутренний телефон. Вчера на него позвонили, трубку взяла я. И девочка с ресепшена представилась и говорит, вас завтра переселяют. Она выдержала еще такую паузу несколько секунд, но за эти несколько секунд у меня просто, знаете, меня в холодный пот бросила, честно сказать. И на ее на слова я сразу задала вопрос, куда? Она говорит, на первый этаж. Я, конечно, выдохнула сразу. Я говорю, с чем это связано. Я так поняла, что... Сейчас, да. Хлеба нету. Я так поняла, что наш пятый этаж, на котором мы сейчас проживаем, мы не единственные, которые спускают ниже кого-то на второй этаж, которых... Некоторых на первый, у нас на первый этаж. Не знаю, мы еще не видели номер. Пойдем сейчас его искать, гостиница очень большая, но я так поняла, что это связано с тем, что большое количество каких-то спортивных команд приезжает, ну, по крайней мере... Банан? Сейчас дам банан. Банан. Держи. Давай, держи. Я так понимаю большое количество команд, которые приезжают сюда, спортивные, а я смотрю очень много и футбольные команды, и баскетбольные. Вчера какая-то команда девочек приехала, все в одинаковых костюмах, в таких белых кофтах, черный миск, все красивые. И, скорее всего, у них забронированы были номера намного раньше, поэтому нас, как бы, так сказать, трамбуют немножко. Я надеюсь, что номер нам дадут такой же, но меньше точно не могут дать, потому что нам же надо как-то разместиться всем вместе. Вот, сейчас пойду на ресепшн, более подробно узнаю и постараюсь взять ключи, чтобы посмотреть номер, ну и уже как-то начинать носить вещи постепенно, потому что если нам дадут номер в другом конце гостиницы, идти, наверное, шагов 200. Гостиница очень-очень огромная. Происходит переселение, переезд, мы же основные вещи перенесли, Тут мой мокрый костюм, который я постирала. И в пакете порошок сюда, стиральный. Сюда. Давайте. Да. Один. Все, первый. А один? первый этаж. Ну, тут первый высокий этаж. Вот. Да, первый как второй. Да. Проходи. Проходи, выходи, выходи. Кто-то на чемодане выезжает. Смотрите, какие коридоры, и это еще не все. Они поворачивают направо, потом влево, потом снова направо. Еще можно идти, идти прямо, и снова налево, направо. Так, а ну вот сюда идем. Что-то тут темновато. Да, О, у нас лампочка здесь. Барахлит. Вот наш новый номер. Так, только тут развивайтесь, пожалуйста. Есть. Ой, здесь ванной стекло. У нас там шторка была. Так все идентично. Кровати явно другие. Здесь намного выше. Они и матрасы хорошие. По-моему, у нас там такие матрасы были. И кровати низкие, матрасы низкие. Тут крутые прям кровати. И светильники. Класс, шкаф такой же. Спустились на лифте. И вот такой у нас выход. Ну, это за да, подъезд, можно так считать, выход. Ребята, вот там прачечная. Вон она. вот здесь, смотрите, здесь велики можно напрокат взять. И вон там они стоят. Ух ты, надо разузнать будет. Все, мы сейчас в магазин выдвигаемся, я хочу детей начать кормить домашней едой, потому что что-то им с этой едой, у них животы болят у всех. Я хочу им суп приготовить, бульон, что-то такое легкое Еще недавно в Мадриде прошла песчаная буря, смотрите, какие машины из Сахары, но у нас еще не так... Все это стрёмно выглядит, а вот в Аликанте, где-то в том районе, там, смотрите, как низкий самолет. Это явление, когда песок дует из Сахары, называется Калима. Такие вот потом, машины грязные. Детки заболели мои. У них отравление, а тут половина гостиницы, у детей те же самые симптомы. И вот сейчас Сережа ходил в Красный Крест, найдут нам машину и отвезут нас в госпиталь. Да, у них госпиталь. Ребята боятся, но мне... я просто не понимаю, что у них такого. У нас такого отравления еще ни разу не было. Ну, нам кажется, отравление, а. Они не, понимают, ну, что это вирус. Что это вирус да, передается друг здесь? здесь передает. Да, именно. Да. От... Дети между От собой, ребенка короче, к ребенку, да. Кто-то да. принес и понеслась в цепной Да. И уже возили детей, говорят, что очень хорошие отношения и все очень быстро делают, наблюдают, Но смотрят. Но дело в том, что возили детей наших и девочка говорила, что много детей испанцев с такими же симптомами. Да? Вот так мы попали с вами. Да здравствует Мадрид, Испания. Не переживайте, вам легче зато станет сразу. Целый день даю регидрон. Вещь хорошая, я знаю, что и взрослым помогают. но вот мы целый день даем, мы я не дает, результата не вижу, да. Ну, вот мы сейчас с Сережей решаем, кто поедет. Сережа настаивает, что он поедет, а я с Яном останусь. Потому что туда нас отвезут, а обратно неизвестно. Вряд ли с нами кто-то будет сидеть. Но Сережа говорит, я наверняка доберусь обратно. Ты поснимаешь, если что, постараешься. Там госпиталь, все это поснимать. Вызвали меня сейчас в Красный Крест. Мне нужно подписать какие-то документы. И они вызовут нам такси. Бегу. Потому что детям плохо очень. На лифте не поеду. Пойду Вот есть. Темно, правда. Фух, я, дети, уже активированы укрой добавила. Уже температура высокая, понадобно немножко сбивает, и все равно... потом включусь. Taxi. Taxi. Сейчас я спускаться ah, а, вы, а, да. мы, едем, мы едем все разумно. Добрый, Мы едем все. Мы решим все. Через да, сколько я примерно я нам будет спуститься? Но... Нам Нам сюда приходить? Или на, на первый этаж Внизу, да? да все. Там я папа я будет с двумя Спасибо. Вам плохо, да, тоже. Вот обойду, я, забыла, я, я, знаю, я, я думаю, это так все заклалась. Но у меня у детей работают. Я думаю, что я отлично все. Бегу собирать детей, сказали. Потихоньку выходи с вами еще жизнь. Опять у него возьмете же симптомы. Одеваемся. Иди сюда, обниму, Ренатик. Давай. Давай. Идёк, Мама, а ты включишь? Все, все, все. Маши Давай, пока, пока, пока. Всё, поехали. Наши ребята. Маши, маши ручка. Маму. Ну что ты, мы с тобой двое-то отдем. Мы сейчас кушать пойдем. Понял? Да. Yeah. Угу. Господи, мы вышли с скорой помощи Вот оно так выглядит, ургань сейчас вот такое все большое, красивое Все, нам дали сиропчик И мы ждем такси